Всем приветик! Сегодня будет краткий обзор моих колод. Так, будем смотреть мою колоду. Именно кто? По гороскопу. Сейчас. Так. По гороскопу. Количество 12 штук. Раз, два, три. Ой, подождите. Нет, несколько штук уже Давайте заново. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать Денадцать штук. Тоже сделаны из картона, из того же материала, который сделан в месяц, луны. Вот здесь я пыталась изобразить птицу, птичку. Тоже первый раз их делала. Вот даже фломастер видно темный. И вот у меня на ногтях светлый, да? Вот. И сам картон какой, вот он светлый, фиолетовый. Ну, смотря с каким цветом, если брать фломастер, да, он светлый. А если именно вот этот цвет, то вот здесь будет более насыщенный. Так, смотрим. По гороскопу рак. По гороскопу овен. Козерог. Близнецы. Водолей, Скорпион. Стрелец. Рыба. Дева. Лев. Весы и телец. Пыталась изобразить птицу. Птичку, птичку. Не знаю, как получилось, наверное. Крылья вроде и похожи, а вроде и нет. Как у бабочки, да? Вот еще вот так вот половинку взять. Там Даже если вот так вот. Бабочка, как старикальза. Конечно, я буду еще делать такие же, когда вот... У них не то, что срок пройдет, когда... Ну да, срок, когда пройдет. Их использование, то есть они уже будут в том виде, когда уже невозможно будет их использовать. То есть могут и испортиться, попаться погнуться. Вот. Тут носики, клювики, конечно, у них они уже начинают. Местами маленько где-то гнутся где-то нет. Вот. Ну тут, конечно, намного лучше. Крылышки тоже более-менее. А вот клювики, да, вот они будут маленько, быстрее. Вот даже тут тоже начинает. Вот ее возьмем. Вот она одна. Лев. Не знаю, вам видно сейчас или нет? Вот такой картон. Не прям такой тоненький, такой средний. И не прям там утолщенный, но более такой твердый картон. Картон твердый. Тоже отвечаю только на один вопрос. Кто по гороскопу? Именно конкретно, кто по гороскопу. Перемешивать можно вот, вот так. Как еще? Я перемешал. Ну так вообще неудобно. А, так вот. Вот так можно более-менее. Ну тоже как-то не так, да? Вот обычно вот так вот. вот так более-менее лучше. Произмером. Они намного больше. вот ну, на ладошка помещаются. Вот ладошка. Можно вот так вот их брать. ладошка Так, но они намного больше. То есть очень большие. сейчас же брать вот так. так тоже по эскизу делала. Ну так вроде маленькие. А вроде большие. По эскизу делаю, они тоже не прям так все вот копии. Вот видно, что отличаются. Вот. То есть не полностью прям так хорошо идеально. Тоже их буду делать. Тоже такой же картон. Кстати, они вот. Не то, что вот. Компактные. Ну да, соответственно, это то, что вот такое количество, да, вот они более такие вот. Их вроде как и не так мало, и не так много, средний, да. Есть еще больше, еще больше, да, мне кажется, большого количества их уже будет намного. Не то, чтобы больше. Вроде одна вот такая тоненькая, а когда их очень много, уже они в большом объеме будут. И так вот они. И эти птички. Кстати, я, когда буду вторые делать, это также у меня, как и первые Естественно, я второй раз буду делать еще. И я буду тоже птичку делать. Вот с крылышками только я выбираю, наверное, как-то по-другому сделать, чтобы другие крылья были. Как-то попытаться либо трафарет, либо что-то, или какие-то уже вырезанные. Я не знаю. Ну что-то я посмотрю, что можно будет сделать. И уже другие крылочки будут. Но будут тоже птички. Птички, птички. Итак. Они также отвечали только на один раз в год. А, не в год. А, в каком месяце родились? Вот в год кого то Месяц луна, а это... Да, можно было бы в какой месяц, какая с месяца она очень подходит, да? А тут я птички решила сделать. Возможно, я их даже и поменяю. Месяц я сделаю по гороскопу, в какой месяц родились луна месяц. А птичку уже, возможно, под Да, над этим вопрос надо подумать. Отвечаю только на один вопрос, именно конкретный вопрос. В какой месяц вы родились. Вот, птички. Не знаю, вроде получились, а вроде как-то и не очень. Вот, пыталась изобразить птичек. Вырезала. Кстати, вырезать, честно, вообще неудобно. Правда. Вот. Может, не просто нужно сама как еще можно будет вырезать. Надо будет крылышки поменять потом. Со временем это, конечно, оклеивать они будут, потому что я их еще буду и когда я добьюсь именно идеального одинаковых, прям вот, чтобы они одинаковые были, у карт вот, одинаковых что чтобы они были. то, наверное, все надо измерять по размерам, смотреть уже. И когда они будут, я уже когда их обклею. А сейчас нет, это, так как они у меня первые. А первый, блин, всегда идет кому поэтому буду улучшать, буду стараться делать их более-менее лучшими и лучшими с каждым разом. Вот, видите птичка Всем пока.